Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе делаю повязку на голову маленькой принцессы. Для этого я взяла кружево. Его длина 43 см, а ширина 10 см. Но вы же, если будете делать вместе со мной, то делайте по объему головы вашего ребенка. Еще мне понадобился фетровый кусочек размер этого кусочка 7 на 5 сантиметров и я срезала уголочки у него теперь для цветка мне понадобятся отрезки атласной ленты 13 штук одного цвета и это прямоугольники 5 на 55 с половиной сантиметров и 10 штук прямоугольников другого цвета такого же размера. Еще для декора я взяла два цвета тычинок. Для листиков я буду использовать вот такую ленту. Она у меня есть бантики И сам бантик как его сделать, вы можете посмотреть в другом мастер-классе. Ссылка на него будет или в инфобоксе, или можно перейти по подсказочке вот здесь. Итак, приступим. Показываю, как сделать лепестки для цветка. Для этого я складываю прямоугольник. Кромка кромке. Затем я обрезаю уголочек и кромку. Она нам не нужна. И еще срезаю этот уголок. Получается вот такая деталь. Удобнее всего делать эту операцию над огнем свечи. Я оплавляю все срезы по кругу, а потом держу лицевой стороной на себя, поднимаю деталь повыше от огня, направляю струю теплого воздуха и край ленты задыбается Теперь я держу к себе изнанку и делаю то же самое, держу над огнем. Лента подворачивается в сторону огня. Получается, с одной стороны в одну сторону подвернута лента, с другой в другую. Теперь я эту деталь складываю вдвое, но так, чтобы одна сторона ленты была выше другой. И потом этот сгиб подогреваю огнем и прижимаю пальцами. Лепесток готов. Таким образом, я делаю 10 лепестков на один цветок и три лепестка на бутон. Теперь будем собирать цветок. До середины лепестка я прошиваю иголкой с ниткой. Подставляю следующий лепесток. Совмещаю сгибы. И опять прошиваю. Делаю стежочки. Теперь следующий лепесток и таким образом я сшиваю все шесть лепестков это будет нижний ярус цветка Теперь я соединяю в кольцо лепестки и стягиваю нить. Получается вот такая деталь. Закрепляю ниточку и обрезаю ее. Второй ярус делаю из четырех лепестков таким же способом и вот теперь я беру тычинки для серединочки вставляю в отверстие центральное и уже плотно затягиваю нить Теперь наношу горячий клей, даю клею немножечко застыть и теперь срежу лишние хвостики тычинок. Еще раз нанесу клей и ускорю процесс холодным пинцетом. Теперь тычинки точно будут держаться отлично. Теперь соединю обе части цветка. Цветочек готов. Теперь покажу, как я делаю бутон. Тоже беру немного тычинок. Используя горячий клей, заворачиваю печеньки в один лепесток. А два лепестка я буду прошивать иголочкой с ниткой. Один лепесток и я его стягиваю, нитку не обрезаю и собираю второй лепесток. Стягиваю нить, закрепляю и обрезаю. Вот сюда будет вставлена серединка наношу горячий клей и подклеиваю лепестки с двух сторон серединки вот такой бутончик а теперь сделаю листики я отрезаю э, отрезок 10 сантиметров длиной по диагонали используя пинцет и оплавляю срез огнем часть где атласная атлас, там я дольше держу огонь и теперь собираю основание листика на иголку с ниткой стягиваю и закрепляю нить листик готов и мне нужны 4 листика. Теперь подготовлю основу для украшения. У кружева определяю лицевую сторону. У кружева есть и лицевая и изнаночная сторона, вы это знаете. И теперь в центре наношу одну капельку клея. И теперь вот делаю встречную складку. Вот одна складочка. И вторая. С противоположной стороны делаю то же самое. Основа готова. Начнем украшать ее. Цветы я буду приклеивать по центру и под углом друг к другу. Теперь я подклею листики а к ним приклею тычинки. Теперь я подклею бутончик, а цветы между собой тоже склею. Это уже последняя операция с цветами. Здесь все аккуратно закрыто. Остается приклеить бантик. Нанесу горячий клей. И подклеиваю бантик. Композиция завершена. Вот такое украшение для маленькой принцессы у меня получилось. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, лайки и подписку, кто еще не подписался на мой канал. Желаю всем творческого настроения. С вами была Ирина. И до новых встреч!